вот я скажу, что не зря в Молдове появилась вот такая компания. Да? Mm -hmm. Вот Это честно, всего сердца. Цифры продаж. В процентном, хотя бы в процентном соотношении это 500. Ну, не, не 500 не было, но э, 7000 и 14 тысяч ливров, если по минимуму так говорить, за предыдущие месяцы, даже не за последние. 7000 mm -hmm. а за 50... Два раза, раза, да. Два раза поднялись, это по сравнению с прошлым годом. Есть ли что-то изменение в результатах продаж? Цифры можно...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 Скажи мне, есть ли какие-то изменения в области продаж? С одного контракта в неделю, в неделю. Ну, То есть, был один контракт в тех, раньше в неделю, а сейчас пять, да? Сейчас пять, шесть. Да? Красавчик. Поздравляю. И непосредственно в количестве и, в принципе, в заключенных контрактах как таковых. И плюс есть результаты в плане общения с клиентами, нахождения новых клиентов. Более, ну, то, что появилось понимание структуры и уверенность введения переговоров где-то на 50% больше, чем в прошлом месяце. Mm -hmm. Это раз, два, конечно же, общение с людьми намного легче стало намного интереснее становится общение с клиентами потому что этот курс помог мне чтобы я смог от клиентов узнавать легче их не потребности <сínt <сínt это раз два узнавать лучше именно не только его потребности но и как клиента как человека в цифрах, в цифрах... или в процентах в августе я точно могу сказать, что это был лучший мой месяц с тех пор, как я работаю.